Мы не имеем права мучить родных неудачами, не идущей работой, разваленной жизнью, только радовать. Мы должны радовать их успехами, карьерой, блеском, уважением начальства и высоким заработком. Неудачи делают нас невыносимыми. Невыносимыми делают нас неудачи. Прежде всех не понимают дети, жена, мать. Вам смотрят в затылок. Вам смотрят в затылок. От этого ваши дела усугубляются. Ваши дела усугубляются. И вы уже огорчаете всех. Вы расстраиваете неповинных. Вы расстраиваете повинных. А ваша голова, как любой другой орган, в такой обстановке отказывается работать. Поисков открытий и идей у вас образуется пришибленный вид, у вас образуется пришибленный вид, а попытки помочь по хозяйству лишь подчеркивают положение. У вас вырывают ведро, у вас вырывает ведро, и твое место не здесь, а где? «Где ваше место?» И вы идете на улицу. Вы мужественно пытаетесь смотреть на прохожих, но у вас срывается взгляд. У вас срывается взгляд и перекошены брюки. А старая знакомая давно уже вышла замуж. И ни в какое кино. И зачем ей это снова? И зачем ей это снова? И зачем ей это снова? А старый товарищ, а школьный товарищ бежит. Каждый день он бежит от новостей, от детей, от прескурантов, он бежит и говорить с ним можно только на бегу под дождем, когда он в трусах, а вы в плаще. И опять все увидят, как счастье и несчастье бегут рядом, снова бегут рядом, а тот один, а тот один, ваш лучший друг, что буйным ветром занесен. В алмату! Сидит там и стесняется, он стесняется писать сюда, оттуда, он стесняется. И когда нет друг, а точно и буквально вы напились, обнаружив в себе слабость характера и неустойчивость позиций, развязка завитала. Развязка завитала, и затряслась маманя, маманя ночью под подушкой затряслась, рыдает мама, зажимая рот, страшнее нет». Жена и дети все скрывают слезы. На вас без слез, на вас без слез вообще нельзя и незачем смотреть. От вырезок о вреде алкоголя вы напиваетесь страшнее, вернее снова. И просите вас поддержать жену, чтобы выпить с вами. Жена бледнеет, а вам надо, вам надо с кем-то. И вот уже не дома, на скамейке, в парке, какой-то девочки в немытых босоножках, снизу ног... Вы повторяете рассказ с припевом «Она меня не понимает». И, сосчитав в кармане мелочь, я тебя заночу. И на вокзале в сонливой гулкой тишине, сквозь и зубу фета, роняя капли, пишите в Алмату. И когда быстро, когда внезапно быстро, когда мгновенно вдруг пришел ответ – где то же самое, лишь ярче, глубже и занятней, где их с беременной женой, и ребенком, первым мужем, хозяйка выгнала. Они живут у дворника и ездят на трамвае в кухню, а туалет в горах и банятся в четверг, второй четверг, восьмого месяца Ниссана. И вашу боль поняв, проникшись вашим горем, он просит вас прислать тыщенку на расход. И челюсть новую для сына из пластмассы. Вы чувствуете, вам немного лучше? Вот вам и лучше. Ах, лучше, быстро, быстро, лучше. Ах, ибо, ах, ибо ваши неудачи кому-то кажутся мечтой. Домой идите быстро.